Здравия, друзья, на связи Мошкин Владимир. И сегодня опять разговариваем о криптовалюте призм и о ее проявлениях, в средствах массовой информации. Что говорит о ее официальности, о ее э, существовании, о том, что она действительно есть. Это не вымысел, что она продается, покупается на биржах, что все работает. И давайте послушаем телеканал Дождь, Или радиоканал Дождь, телеканал Дождь. У системы новое рождение сможет ли биткоин победить доллары, когда его курс вырастет до 10 тысяч? Объясняет основатель криптовалюты Призм Алексей Муратов. Продолжать стремительный подъем. В минувшее воскресенье он впервые превысил отметку в 4000 долларов. На 11.30 утра московского времени сегодняшнего дня биткоин стоил 4132 доллара. За последние сутки стоимость валюты возросла более чем на 10%. Что же происходит с биткоином? Прямо сейчас обсудим с Алексеем Муратовым, основателем криптовалюты призму. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Чем обусловлен сейчас а, такой активный рост стоимости биткоина? А, ну, недавно прошло обновление, а, биткоин, а, биткоин перешел на новые правила, это снизило техническую нагрузку внутри России. то есть это было своеобразное перерождение биткоина, а, которое позволяет и в дальнейшем определенное количество времени а, проводить все транзакции без убоев максимально короткий режим, то есть у системы новое рождение, поэтому те опасения, которые были до этого, они ушли в сторону, и сейчас да, люди опять начинают активно покупать Bitcoin. Ну а воз... возможен ли такой вариант событий, что это некий мыльный пузырь, сейчас цена растет и люди, которые очень хорошо разбираются в криптовалютах, специально подогревают? атмосферу, но в какой-то момент он просто лопнет, и биткоины ничего не будут стоить. Дело в том, что сегодня скорее мыльный пузырь и финансовый экономир ⁇ это существующая мировая финансовая система. Полная версия доступна для подписчиков. Ага. Все понятно. То есть подписавшись, можно посмотреть будет полную версию. Для этого надо вот войти, зарегистрироваться, но ну, пока я делать не буду. Здесь можно прочитать. Курс биткоина продолжает стремительный подъем. 13 августа он впервые превысил отметку 4000 долларов на 11.30 утра московского времени. Биткоин стоил 4.132. За последние сутки стоимость валюты возросла более чем на 10%. процентов. Что происходит с биткоином чем обусловлен столь стремительный рост курса виртуальных денег, рассказал основатель криптовалюты призма Алексей Муратов. Алексей Муратов рассказал, что недавно прошло обновление биткоина. Была снижена техническая нагрузка внутри сети у системы новое рождение, поэтому опасения, которые были до этого, они ушли в сторону. И сейчас люди опять начинают активно покупать биткоин. Основатель криптовалюты PRISM склонен считать, что у виртуальных денег большое будущее и вряд ли он станет очередным пузырем. Дело в том, что сегодня скорее мыльный пузырь финансовой пирамиды. Это мировая финансовая система, основана на долларе США. Сегодня ФРС – это частная лавочка, которая печатает доллары в, не... доллары в неограниченном количестве. Никто не знает, сколько новых долларов выбрасывается в мировую экономику. Каждый день новые доллары обесценивают старые, считает Алексей Муратов. Для тех, кто хочет приобрести криптовалюту призм и более детально разобраться, что это за криптовалюта, Пожалуйста, обращайтесь ко мне в личку, Владимир Мошкин. Здесь все у меня описано о криптовалюте, на странице закреплено. Просматривайте, читайте, изучайте, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты. До скорых встреч!